Итак, два важных астрологических события на этой неделе. Кольцевое солнечное затмение 10 июня в 13.42 по киевскому времени закроет коридор затмений. Станет толчком для начала нового жизненного цикла. Воспользуйтесь потенциалом этого затмения, сделайте коррекцию накануне вечером 9 июня наберите стакан воды и положите сверху какую-нибудь картинку красивое изображение того что соответствует вашему желанию лист бумаги разделить пополам и на левой стороне напишите то от чего избавляетесь а на правой то, что хотите получить в результате коррекции в первые минуты затмения 10 июня нужно зажечь свечу выпить полстакана воды которую на ночь оставляли заряжаться энергией вашего желания посмотрите в зеркало и запомните свой образ далее нужно лечь головой на север вспомнить образ из зеркала и собрать в точку между бровями все то от чего хотите избавиться таким образом вы освобождаете место для прихода желаемого в свою жизнь представьте поток который выходит из точки между бровями это место третьего глаза после этого выпиваете оставшиеся полстакана воды и можно лечь головой на восток представьте как через макушку у вас входит то что хотите приобрести визуализируйте себя в новом качестве представьте свое желание как будто бы оно у вас уже есть После этого встаньте, лист, на котором вы писали то, что хотите оставить в прошлом и то, что хотите приобрести, разорвите пополам. То, от чего хотите избавиться, сожгите в огне свечи. А вторую половинку листа с желанием нужно спрятать в укромное место и не открывать до следующего солнечного затмения, которое произойдет 4 декабря 2021 года. Дайте свече догореть, остатки можно вынести на природу. Отпустите желание во Вселенную. Если желание искреннее, такое, которое никому не повредит, то оно обязательно исполнится в ближайшие несколько месяцев. Второе важное событие недели 7-13 июня – это ингрессия Марса в знак Льва 11 июня. Усилить способность долго концентрировать внимание на чем-то одном и достигать поставленных задач. Начинается хорошее время для того, чтобы заниматься творчеством, творить и созидать, проявляя креативность во всем и демонстрируя результаты своего труда. Видео по этой теме появится на моем YouTube-канале. Посмотрите, пожалуйста, ссылка будет в закрепленном комментарии. Далее астрологическая погода по дням недели, 7 июня, понедельник. Убывающая Луна в Тельце в соединении с Ураном и напряженном аспекте с ретро-Сатурном. Квадрат Луна-Сатурн содержит в себе изначальный конфликт между планетами. Луна символизирует мягкость, чувствительность, изменчивость и высокую приспособляемость. Сатурн, в противоположность Луне, характеризуется твердостью, суровостью, холодом и несгибаемостью. Оба небесных тела в сильных статусах. Уран также в статусе, но в падении. Обстоятельства сегодняшнего дня заставляют людей бороться с превратностями судьбы. Если человек ленивый и при первом же препятствии плачет и сходит с дистанции, то ему будет очень тяжело. Однако для тех, кто имеет высокие амбиции, в этот день могут неожиданно открыться новые возможности, которые приведут к социальным достижениям. Планетарные энергии не имеют цели уничтожить или помешать но влияние планет на нас таково что при их воздействии выявляются слабые стороны и нам их необходимо проработать человек думающий осознанный понимает и принимает то что в жизни ничего не дается легко чтобы достичь своих целей необходимо идти на определенные жертвы тратить свои силы время ограничивать себя в чем-либо луна сегодня сильная в экзальтации более того до 11 июня коридор затмений ретроградность меркурия до 23 июня пишите составляйте стратегические планы и корректируйте этапы на пути достижения целей остановитесь расставьте приоритеты но забудьте о лени многие скажут а как это сделать поверьте когда ваши цели зафиксированы на бумаге вам ничего не останется кроме как начать активно действовать все самое интересное в мире лежит за пределами зоны личного комфорта аспекты дня мощные все планеты статусные генерируется огромный поток энергии а это дает ресурсы каждому человеку если же этот день проводить пассивно то психика может не выдержать этого напора сегодня необходима активность внутренняя Работа над собой, своими целями, а также внешняя активность, физическая работа, активный отдых, бег с препятствиями, преодолев которые, вы перейдете на следующую ступень своего личностного развития. 8 июня. Вторник. Убывающая Луна в Тельце в соединении с Черной Луной и гармоничном аспекте с Плутоном. Влияние аспектов сегодняшнего дня подразумевает кармическую связь с людьми и обстоятельствами. День искушений. Сегодня проявляются негативные программы, сидящие в подсознании очень глубоко. Воздействие черной луны можно считать роковым, так как этой энергии очень трудно противиться. Подсознательная программа может проявляться как болезненная привязчивость, ревнивость на грани патологии. Гармоничный аспект с Плутоном позволяет трансформировать подсознательные установки, проявить физическую силу и волевые качества. Для человека нет недостижимых целей, если он готов бороться за победу до последнего шанса. Планетарные энергии сегодняшнего дня наделяют каждого человека большой внутренней силой. Однако нужно начать действовать, чтобы использовать потенциал дня с выгодой и пользой для себя. Каждый человек, индивидуальность, имеет свою неповторимую натальную карту. Хорошо, если знаком хотя бы с основными характеристиками личного гороскопа. Если нет, добро пожаловать на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Часто именно родители неосознанно ломают своего ребенка, сбивают с истинного пути. Потому что меряют по себе, не принимая тот факт, что ребенок родился совершенно в другое время с иными социальными нормами. Заложенные в, нас, в наш мозг убеждения чаще всего со стороны родителей, учителей, ближнего окружения могут мешать и сныться неким камнем преткновения на пути к реализации задуманного. Мешают эти установки раскрытию своей личности. Потенциал сегодняшнего дня таков, что многие осознают свои ошибки, выявляются давние блоки, раскрываются тайны. Появляются возможности, связанные с вашей эмоциональной жизнью и ситуациями, которые в конце концов приведут к исполнению желаний или к более высокому уровню эмоционального удовлетворения. Период Луны без курса сегодня с 21.05 до 3.54 утра следующего дня. 9 июня, среда, убывающая Луна в Близнецах в соединении с Северным узлом, в гармоничном аспекте с Ретро Сатурном. В целом благоприятный день. Многие заняты поиском смысла жизни, стремятся во всем разобраться, концентрируют свое внимание на самых серьезных проблемах. Активизируется память, удается строгий анализ событий. Прошлый опыт помогает найти ответы, возникающие в настоящем. Происходит переоценка ценностей, чувство долга преобладает над стремлением к простым радостям жизни. Сегодня вполне возможно благоприятное стечение обстоятельств и появление долгосрочных перспектив. Хороший день для построения планов на будущее, корректировки существующего положения вещей. Решения и действия сегодняшнего дня будут успешными, но вместе с, вместе с тем день благоприятен для того, чтобы научиться терпению и осознанию своих духовных обязанностей. Удача будет сопутствовать деятельности, связанной с питанием, домом, предметами домашнего обихода, недвижимостью, женщинами и детьми, творческими проектами, историческими ценностями. Повседневные дела будут проходить в основном успешно и гладко. Если вы давно планировали визит к начальству, представителям власти можно это осуществить сегодня. Прислушайтесь к советам зрелых и опытных людей. Они могут дать вам совет или оказать помощь, которые станут залогом вашего успеха. 10 июня, четверг, в 13.42 по киевскому времени произойдет новолуние, оно же кольцевое солнечное затмение в 20 градусе близнецов на северном узле в соединении с ретро-меркурием. Затмение принадлежит к серии Сараса 5Н, творческая серия, которая способствует проявлению скрытых талантов и способностей. Включает в себя неожиданные вспышки идей, имеющих подсознательный оттенок. Сущность этого семейства затмений – предчувствие и интуиция. В целом, серия 5N благоприятна, но поскольку ретро-меркурий и оппозиция Плутона с Марсом в этот коридор затмений создают агрессивные потоки энергии, напряжение чувствуется во всем, то стоит быть готовыми к тому, что жизненные силы могут проверяться в экстремальных ситуациях, то есть, возможно, встряска в интересах будущего пересмотр будущих перспектив с учетом прошлого опыта и полное обновление трансформация возрождение более подробно о коридоре затмений 26 мая 10 июня и периоде ретроградного меркурия в отдельных видео ссылки в закрепленном комментарии в начале этого видео я говорила о коррекции в солнечное затмение рекомендую сделать этот ритуал он обязательно даст положительное трансформирующее влияние. Но готовиться нужно с вечера 9 июня. Период Луны без курса с 17.35 10 июня до 12.31 следующего дня. 11 июня пятница. Растущая Луна в раке с 12.31 до этого период Луны без курса в знаке близнецы. В 16:34 по киевскому времени Марс входит в знак Льва на ближайшие два месяца в комфортную для себя огненную стихию. Подробное видео появится на моем YouTube канале сегодня или завтра. Ссылка в закрепленном комментарии. Формируется напряженный аспект Урана и Ретро Сатурна. Будет ощущаться в ближайшие две недели. Вспомните февраль 2021 года. Во второй половине месяца была первая квадратура. Могут напомнить о себе события февраля 2021 года. Те темы, которые возникали тогда, сейчас начинают развиваться, но, конечно, возникают препятствия. Вспомните события февраля, это поможет в решении текущих задач. Луна сильная в этот день, в статусе управления. Коридор затмений закрыт. Жизнь налаживается медленно, но уверенно. Многие получили жизненные уроки. Прошли или не прошли кармические экзамены. Важно очень внимательно проанализировать все то, что происходило в период затмений 26 мая 10 июня. Ретроградный Меркурий до 23 июня оказывает притормаживающее действие. Будьте очень внимательны при оформлении бумаг в дороге. Начался период отпусков, продумывайте все до мелочей при бронировании, покупке билетов. 12 июня, суббота. Растущая луна в Раке в соединении с Венерой, гармоничном аспекте с Ураном. Романтическое и чувственное настроение сегодняшнего дня способствует гармонии и миру в семье и в партнерских отношениях. Это подходящее время для семейных развлечений и начала домашних дел. В душе устанавливается покой, обновляются мысли и расцветают чувства. Настроено на прекрасное искусство, музыка, любовь, вдохновляют многих на творчество, наполняют жизнь смыслом. Люди становятся добрее. Пробуждаются самые лучшие свойства души. Ностальгия, взгляд в прошлое, на то, что осталось позади, способствует восстановлению того, что утеряно. Возникает потребность вернуться к истокам, на родину, в семью. Хороший день для возобновления отношений. 13 июня, воскресенье. Растущая луна в раке. Венера в гармоничном аспекте с Ураном. День интересных и неожиданных встреч. На фоне напряженных аспектов Сатурна с Ураном и Нептуна с Солнцем это может принести проблемы в устоявшиеся семейные отношения. Оппозиция Луны с Плутоном способствует повышенной восприимчивости, что дает спонтанное, скачкообразное, неожиданное отношение к партнеру. В личных взаимоотношениях могут появляться новые и сильные импульсы, необузданные желания. Настойчивое стремление к осуществлению своих желаний будет выглядеть опрометчиво, поскольку в этот период многие не понимают всю глубину смысла выражения «остерегайтесь своих желаний». Следует помнить, что ничто не вечно. Существенному влиянию подвергнется обстановка в семье. Придерживайтесь взвешенных взглядов и действий, чтобы сохранить то, что является для вас ценностью. Во всех ситуациях руководствуйтесь мудростью и осторожностью. Период Луны без курса в этот день с 15.45 до начала следующих суток. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это очень нужно для поддержки моего YouTube-канала. Буду признательна за репост. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Поделитесь, пожалуйста, этим видеороликом с теми, кому оно может быть полезным. До новых встреч! До свидания!